Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Белыч и у нас распаковка очередной посылки с Computer Universe. Сегодня она маленькая, но очень даже интересная, потому что то, что здесь я ждал очень, ну, недолго, а очень с нетерпением, наверное, так сказать, нужно. Давайте сейчас посмотрим, что здесь внутри. Я ее, конечно же, скрывал на почте, потому что после моего инцидента с Computer Universe, когда посылку одну, ну, можно сказать, обворовали. Одну из 35, блин, посылок умудрились обворовать. Я начал их все проверять, скрывать, смотреть. А вот, и, соответственно, поэтому коробка уже раскрыта. Так, у нас здесь куча бумаги. Это, собственно, как обычно. Вы уже видите, наверное, значок Ауруса, ибо здесь материнская плата. Это материнка AORUS Z390 Master. Можно сказать, что предтоповая, по-моему, насколько я помню, материнка среди Z390 AORUS. Есть еще не мастер, а экстрим, называется а вот, соответственно, мастер идет после нее. А, плата очень интересная, мы сейчас ее откроем, посмотрим, конечно же. А, но здесь есть также кое-что интересное к ней. Я думаю, что вы догадались, что здесь процессор. А, осталось понять, какой. Здесь идет вот такой вот малыш. Все, как обычно, хорошо упаковано. Не самые чистые у меня руки, ибо я работаю на балконе. Делаю балкон, но вы уже поняли, что это i9-9900K. Почему именно он? Просто потому, что мне захотелось его потестить, он очень интересный для меня. А вот, поэтому я решил выбрать именно его. Соответственно, 8 ядер, 16 потоков от Intel. Но ну, посмотрим, на что он способен и насколько он лучше или хуже, чем мой i7-7820X у которого, соответственно, есть четырехканал по памяти, то есть материнские платы поддерживают четырехканальный режим работы. У этого процессора, конечно, этого нету, но посмотрим, насколько это будет хуже, лучше или как-то там. А вот, вот такой вот небольшой анбоксинг. По факту здесь больше, по-моему, ничего-то и нету, а, хотя нет, есть еще... Одна вещь это SD-карточка на 120 гигабайт для, соответственно, видеокамеры, которая сейчас пишет этот звук, это видео. В общем, надо ее чем-то снабжать, снабжать ее картами, ибо 64 гигабайт порой не хватает. Приходится снимать что-то долгое, куча дублей и так далее, и нужна карточка побольше. А вот, давайте посмотрим на материнскую плату Сейчас переключу камеру Более детально на нее посмотрим И расскажу, сколько шла данная посылка до меня Итак, друзья, давайте на нее взглянем более детально Коробка, как вы видите, просто в идеальном состоянии карты, Точнее, платы только с завода вот. По периметру упакована в пенку Что очень даже хорошо, чтобы не побили во время транспортировки ну, здесь, как вы видите, антистатика. Это стандарт для упаковки, я думаю. Так, надо ее снять и уже получим доступ к самой материнской плате. Та-да-да-да. Не -да самое простое занятие снимать антистатику. Ну да ладно. Вот такая вот материнская плата. Надеюсь, что вам ее видно. Видно хорошо. Вот, то есть, здесь, если пробежаться быстро, есть радиаторы на всех SSD-накопителях, точнее, ну, M2 SSD. Есть также колодки две под USB, вторые, это очень хорошо, потому что периодически мне нужны как раз USB-вторые, их вечно не хватает почему-то. Вот, также здесь, соответственно, есть кнопки для переключения BIOS, очень даже уда удачно и удобно. Кнопки включения, куда же без них Кнопки включения здесь находятся на задней стороне платы Вот они, красавица сейчас камера сфокусируется То есть power включение clear smooth, то есть брос настроек BIOS, назовем это так Дофигища USB разъемов Ну, я думаю, что мы на эту плату посмотрим, конечно же, более детально потом вот, но она очень даже интересная, я бы так сказал. Конечно же, система питания здесь тоже не, не менее интересная. То есть, здесь идет, насколько я помню, восьмиканальный контроллер, 6 плюс 2, 6 фаз на питание CPU, соответственно, удвоители даблеры стоят. То есть, порядка 12 фаз, если считать с удвоителями. Вот, и, соответственно, все, вся начинка тут, по-моему, от... I.R. То есть все мосфеты, все даблеры и сам контроллер. Контроллер, по-моему, I.R. 35201 здесь стоит. А вот, если мне память уже не отшибает и я все замечательно помню. И а здесь, конечно же, два разъема для питания процессора, именно физического питания, скажем так. вот от блока питания, соответственно, я думаю, что никаких проблем даже с разгоном нашего i 9 k не возникнет, то есть плата совсем с этим добром справится, вот как-то так. Но на нее будем уже смотреть потом, будем тестить, будем разгонять, это все постараюсь сделать на неделе, вот. ну хотя вы знаете мои обещания. Что касается самой посылки, то она шла до меня... Не так-то уж и долго, мне кажется, одна из самых быстрых посылок. То есть, в последнее время посылки начали идти быстро, и буквально за 10, наверное, 12 дней они доходят до Хабаровска. То есть, с Германии до Хабаровска 10-12 дней, и они уже здесь. И это круто на самом деле, нереально круто. Вот, поэтому... Заказывайте, пока есть такая возможность, поскольку скоро, буквально с января 2019 года, урежут лимит на покупки, он станет не 1000 евро в месяц на человека, а всего лишь 500 евро. А вот а с 2020 вообще будет 200 евро, так что успейте купить. Ссылка на магазин, конечно же, и код на 5 евро скидки будут в описании. Я пойду все это дело тестить. Ну, а если видео вам понравилось, было для вас информативным, полезным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!